Так, так, тяк, тяк, тяк. О, себе, что... Раз, Распрыжок. Привет, чё это такое? Привет. О, боже мой. Привет. Ты ч? ну в одежду купил? Я... Да, он тоже, я тоже купил. Тоже Привет. Привет. Тоже все прикупили. Это... Одежку прикупили. привет. Да. Привет. С Олегом сходили ну, в магазин, хватит баловаться. Закатался, в магазин сходили и. К чему готовы? Все. А, Я руки все а В лагерь, а, а лагерь. лагерь? Лагерь. Сегодня у лагерь. У нас лагерь попозже. нет, не сегодня лагерь. Сегодня мы просто идем а, там, всё, ладно. посмотрим на наш э, автобус, на чем мы поедем? Э, надо туда посмотреть, надо заказать вип-классы. Надо быстрее туда идти, потому что скоро придет этот инструктор, и он должен вам все объяснить. Поэтому давайте туда. Все. Давайте. Да не надо вещи брать пока, что он просто объяснит. Мы просто пойдем посмотрим, на чем мы поедем. У меня вещи и так всегда с собой. Давай вожатые топаем. О, вы вожатый. Да, Какую атаку сам? Балбез, Какую что ли? атаку? Мне атаковать идем, мы смотреть. Всем куку -ку, что ли? Так, это... О, а, знаю, наш автобус. Ура, а, мы пойдем. А, это? Приехал. На это поедем. А, а, ну, была... Ура, давайте на это. Божик, так, это... Поедет. Обычный. А это вип-класс. Так, вип-класс. это наш вип Тут есть вип-окна. Тут есть кухня. -ку надо. И, и есть выход на крышу. Это VIP-класс. есть а, бассейн, вот здесь обалдеть. теплый бассейн, ну, И где можно вот так вот этот... походить, классно. Еды Из надо купить, -класс. да. Ждите. Ну, да, Там водительское место. Посмотрите водительское место пока что. Ой, я хочу посмотреть. А я пока в магазин за едой схожу. Угу. Ну-ка, ну а вернулись куда? обратно. А что обратно возвращаемся. Че, вы сейчас едем, что ли? Инструкция. Сейчас едем. Я месье Домукл. Так. Здравствуйте. Никуда мы не едем сейчас. Смотрите, я не расскажу купил. вам инструкцию. О. В поезд в лагерь. Тебе вещи не я берем. У тебя вроде беленый был, а ты синюю купил, Значит, да? никакие вещи металлические, ничего будет стоять вот тут металлоискатель и ничего не брать с собой никакие поприкушки никакие игрушки никакие ничего не брать кроме иды так, так, шо, шо. О, Куда ты так объясни, никакие железные вот такие видишь браслет он же железный такие браслеты не берем ящики а вот такой шадет видишь... Нет, это же все железное, это металл. Нет. Нет, никаких браслетов. Веревочка. Нет, ну, ладно. ничего не берем, кроме еды. Все будет стоять металл. Ну, значит, Искатель, а если я пить Вас еще обыщет все. Еще билет. Снять не можешь тогда руку отпилим. Я тоже не хочу. Снимем. Не хочу. Антиклей есть. Это мой это лесный. Мы придумаем, как тебе снять. Удачи. тебя а ключи от дома считаются. Ключи от дома. Ничего нет. И ключи от дома. А как дом. я домой попаду тогда? У тебя родитель дома. У меня ну, остави. Чумадан железо, желе... железо, нет? С едой. Там нет. есть железо. А нет, все, а. нет. Нет. Чумодан, а я лишь сниму свой мурашлет. Вчера я, я, я тоже не сниму. Он, Дупер. посмотрите, он его ко мне приклеил. Мы антиклей есть, антиклей, все. А, а у меня и это удачно. Я все снял, все снимал. Все снимаю. Так. Да, всё а если снимаем, я сниму, ж, сниму, мы все разобьемся и у все. Ждите здесь. Ждите здесь. Я, да, что здесь а, сказал? Домокл. Сказал быстро. Вообще, да, как какой-то. Ой, Ой адриан. Я пришёл. здесь, ребят, я пришел. А где? Ой, тут вообще жесть. Это Домокал вообще пришел, тут нас всех осудил. Олег в, кад... в канализацию пошел туда, а туда. А че, он говорил, че он говорил? Типа. Сверху, типа она, у боль... Олега была типа браслетик, он говорит, что нельзя такой браслетик, можно только еду. Ничего, кроме еды вообще ничего нельзя. Фига вообще? Помогите мне, я в канализацию застрял. Ай, я спас... Да, да, а ничего ты не, не брать. Чё так ты так делаешь? Олег, Чё как тебе поможешь. Прыгай. Нет. Давай, прыгай. прыгай. Давай, руку. Сма... Давай, руку. Стой. Да что? Вы, вы сейчас все умрете. Дайте, уйдите. Ты, ты тоже здесь. туда пошел. Ждите здесь. О, а не бейте меня. Я скоро приду, езжать. Дайте и ждать мне меня. спуститься, фигли, подойдите. А вы куда? У меня сиди, вот у меня сидит, смотри. Все, того... они уже поднялись. Все. Ладно, Че, железный предмет нельзя? А есть у меня такой браслет, есть. Тоже нельзя. Говорить. Нельзя. Он. У Олега точно такой же практически был. А, нет, Одинаковый нет. практически. Вот вот эту веревочку он думает, что это железка. Тупой какой-то вообще. Ну, нельзя брать, значит. Ладно. Мне а, надо да, идти, у меня там дела ну, важные. У меня тут сейчас ну, вечер. А если я его потихоньку прокину, подумать, что-то меня... ворона упала. Мне надо бежать срочно. Не возьму меня. его... Вечерний что? вечерний Оле, это, что патруль, патруль с героями, вечерний. Ягодки собираешь. Вечерний патруль да, с героями, ладно. поэтому мне надо трансформироваться. Что? Так, патруль. Дики, давай. Давай завтра, у меня сегодня надо очень много домашки у меня, а вот завтра посмотрим. Показать им надо мне. Так, быстрей, быстрее всплываем. Где этот мистер Ба должен быть? Еле выпал. Это а где все супергерои я забыл. привет где мистер, Бак. мистер привет, Бак привет привет и я тут прилетел привет уже ночь На дворе. да нет, нет. это А это иди домой не надо подслушать это Супергеройский, супергеройский дела о суперкот привет. Привет, Ребят, сюда. Я туда. Слышал. Срочно. У кого-то есть... Что? Что срочно? Куда О, срочно? что это? Только что был. А это что такое? Тут кнопочка какая-то. Чуть такое? База героев? А? Это база героев? Обалдеть. Да, Когда нас... ты успел ее построить? Не знаю, и у нас паролей Нет. Ладно, база героев. И как тут выходить? Ладно, а хочу Вот фонтана. здесь. А ты я откуда Сверху фонтана. Прикольно. Легко догадаться. Прикольно, я появился сверху фонтана. Главное, особо не политься. Угу, друг Мне тут с вами поговорить надо будет. Э, иди сюда, мистер Бак. Отдельно. Это окно, Отдельно. Откуда... Хорошо. Давай. Мне отдельно надо будет, скажем, поговорить. Кроме тебя, а вот. Так пигела за мной. Хорошо. Да, нет, слишком быстро. Я знаю, ты уезжаешь в лагерь. Да. И там будет проверять металлоискателем на талисманы. Угу. Поэтому я буду с вами рядом а, поэтому как мы сделаем, Бесп... не знаю, как мы сделаем, чтобы мы, не знаю, как мы сделаем, чтобы вас не спалили. Может, знаешь что? Например, какую-нибудь бумажку много завернуть и ее просто не прочует. Потому что надо сильно этот ползать, а через камень, например, заметьте тоже. Я Мне не бы... знаю, как, как? Не знаю, как там... мы сделаем. Но давай, так, ты мне сдашь талисмана во время обыска. А я сверху приду, и быстро так, сверху приду и отдам тебе. Да, Вы же завтра да. пойдете, вот завтра мне отдашь. Так, также же, а пишешь с... сюда. Что нибудь да? делать? Ко мне, Ну, ко мне дела, не волнуйся. Э... Это патруль. Туда, ты за, за мной всего. иди. Ты за мной. А, да. Паникс. Я мистер Бак. Сам ты миссие Бак. Бак. Так я знаю, уголь. ты Ты уезжаешь тоже, да? да? Тоже уезжаешь, да, в лагерь? Уезжаю, но я боюсь, как мы бы, пронести талисман. Завтра ты мне отдашь талисман, и я а сверху я принесу, принесу тебе. Поедешь на крыше автобус? Я буду за вами следить весь. Весь ваш поездку. Всю хорошо. Мне нужно как-то поговорить с мистером Багом. Мой мистером Багом. Вот. Только вот бы поговорить с ним. Где так, он? А остальным я тоже напишу в группе. Мистер Баг, можешь поговорить? О мистер. чем? У меня очень длительное время не будет. Куда ты денешься? Уеду. И так всю жизнь мотив. пропадаешь. На Сочи снова? Ну, из... Нет. Карл, я поеду под прикрытием. Вот, под прикрытием, кое-куда поеду. Вот. Талисман мне? Нет, я поеду как супер -кот, под прикрытием. Ты офигел? А, если тут нападет злодей. Ну, Хотя я тоже уезжаю, вообще-то. Да, вот я еду под прикрытием я еду... в один а... детский лагерь. Потому что а... брачник может и туда забраться. А я еду в лагерь. Точнее, я буду следить за автобусом и до самого лагеря. Я буду весь лагерь контролировать. Меня Эклипса попросила, чтобы я весь лагерь был а, в трансформации Значит, бражник буду... уже здесь не, не будет. будет. Мы сделаем нет, так, чтобы мне, Бражник мне, Я получил сигнал, что Талисман Лисы активирован. Роли? Меня тоже. Лиса так, появилась. Лисы, лисы, лисы, лисы. Лисы. Приём. Оставляю сообщение всем героям. А, собираемся возле фонтана. Талисман Активирован талисман лисы. Наконец-то. школы Антонио. что за школа Антонио? Я просто не, не наслышала. Школа Антонио? туда тени надо, кот. Там ужасно, главное, нас, нас, это, ужасно. Что, не должны показать. Где это а. лиса? А а, нет, Добрый день, Лисичка. О, Лисичка, ты Показали запись. Я, кстати, знаю, кто ты. Мне показали там запись, как Поздравляю. ты... тут а у всех на Знаем, кто применения. ты. И поменял, талисма, и поменял и поменял, э, э, Он выбрал лошадь. И правильно сделал, что меня. Да нет, молодежи. А это или я слепой, или что? Но у меня такой то что это один и тот же человек. Голос Да. Мне, мне жизнь нравится, я лечу. Это один и тот же человек. Нет, у него... Шел, красный, нет, черный. нет, нет, это нет. Это другой какой-то. У него лицо а как-то сменилось. М -м -м -м -м. Ах, Ну, Лиса, жди. Вот кем бы ни был, все равно, да. Талисмами а с да, Иди, э, мистер Бак, ты не хочешь там стать Пенни Бак, чтобы ловушку загнать его? У меня есть идея, у меня есть идея, но мне нужно этот. Он это. лезет в канализацию. О -о -о! А куда... Давай, ну что ну girl... я точно по не проплыву, поэтому. Стой! Куда, куда, куда, захотел в школу Антонио? Ай, ты Сын Антонио? Стой! <сёк> стой <сёк> отбивай, либо он, это, мне кажется, не либо у него голос сменился, либо он голос подделывает. Так, пару вещей. Да, Смотри, где? где? Это где? Это где? Это где? Попался. О! Вот. мы в канализации. Не <сёк> Отдай, если ты Не трогай Позите, так, мне нужна аква-трансформация, чтобы разговаривать под водой. Боже, замолчи, а, дамы. Где леса? Лиса убедяется! Где он? Где трансформация? Где, где, где, где он? Я не знаю. Ты что меня сталкиваешь? Аква Акваплак. Аква... Аква... Будем Аква, на связи, привет. Здравствуйте, Где этот Просто, здесь еще канализации. Я не знаю, где я нахожусь в пекарне у дипломиченных. Что я? Биркот? Да, биркот. Хм. Я слышал, вы все... Аква трансформируйтесь. Ей тоже на всякий Нет, случай. Мы ее потеряли, я не знаю, где она. Я, я тут. Я без Аква трансмирую. А, вот, а если... Держи. Обязательно... Обяз... Обязательно возьми это. Это если что, а? у нас это возьми. Можешь взять еще вот это вот. Он да, шок. Там должно быть Я знаю, где он вылез. Я нашел или это не он Мне показал Если он плыл Я знаю где он плыл Он должен был вылезть отсюда Варит нашли. Кто его нашел? Где он? Он около автобуса рядом Около автобуса Спасите Ты воробей Яр, а ты вообще отпарь меня Я не могу а Выбросил школу Антонио. Отстаете, я жрать, иду от меня. Тихо, не нападайте в ресторане мы же. Главное, Главное не бейте его. А, я, я должен бейте? все снять. Как-то ты очень быстро вышел со школы. Да, да. да, да. Я, я тоже ну как вышел. вышел? Стой. стой! Подожди, стой. Почему пропал стой. Лис и появился ты? Ой, я просто гуляю, я сказать? Я за тобой слежу, я все знаю. Ладно, все. Пропадает мистер появляется Я видел Я видел мистера Бага и Адриана вместе. Он и есть Адриан? Просто странно очень. Стой, я тебя от меня. Самый умный, что ли? Я тогда, когда уходит и что? Я теперь по вашему Ты вообще-то был есть. Зачем Она быстро. Затащим его в школу снова. А, а, прям, -то уже я, я слышал, то, что это контроль уехал, не разлететь? Разлететь. Все, я все снимаю. Теперь он никуда не убьет. Ладно, отпустите да. его. Я его снимаю, можно. вот он. Говори: он ты злодей. Он ты злодей. Человек. Он злодей, бывший. Ты... Ну, он он забрали талисман, ничего страшного. А, а, Предлагай его просто. В проверить посадить? его. Предлагаю его последить в тиммере. Давай, ну, я, это У кого, у кого, у кого есть манкалки, это У меня есть талисман Только из будущего. А его ко мне. Да зачем? Пусть он гуляет, ладно. Пусть дышит. Я, свежим я уже в тюрьму зашел, я, я уже... Давай, давай, да отвалим от него. давай, давай, давай, давай, давай, давай, тебя у меня есть все телефон. Так, загружу валют. Где магазин телефона? Почему супергерои разваливают просто по городу? Злодеев нет. Потому что это патруль. Называется я настоящий фанат, и я все знаю. Я даже блок. Привет. что ты делаешь? Это ты, ты, ты, ты чудаешь. Я просто посмотрел, мне послышалось вика поехала. А я вот буду кино смотреть. Я...